Это нарушение одного из основных принципов демократических выборов – принципа гласности, говорится в отчете наблюдателей компании «Правозащитники за свободные выборы». Там подчеркнули, что ограничение числа наблюдателей на участках не было направлено на предотвращение пандемии коронавируса. Многие члены УИК и проправительственные наблюдатели не следуют рекомендациям Министерства здравоохранения, а призваны остановить независимый мониторинг.